Приветствую вас, разумные люди. Сегодня решил побаловать вас стихотворением. Надеюсь, придется вам по вкусу. Души в человеке не существует. Легенду такую придумали люди. В церквях сия ложь обитает, бытует. Религии выгоден мифси на блюде. Иначе любой человек – лишь животное. Иначе возвысить его невозможно. Ведь мертвое тело, как месиво рвотное, Такому попасть в Божий рай крайне сложно. Поэтому церковь придумала души, что будто как птицы взлетят после смерти. Лапшу эту церковь кладет вам на уши. Отбросьте сомнения. Просто поверьте. Надеюсь, вам понравилось. Берегите себя, подписывайтесь, пишите комментарии. Всего доброго.